Добрый день, господа! Рад вас приветствовать на своем канале. С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Еще одна новость. Опять статья 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Все хотят депутаты в нее еще внести изменений. Это хорошо, вот, с одной стороны. Но с другой стороны, есть одно но, о котором я тоже скажу. И вот депутат Дубинский. Знаете все такого, да, известный депутат. Вот. Э, подает такой законопроект. Э, относительно следующего. То есть он предлагает в эту статью 23, да, знаменитую уже, все знают ее. Внести э, изменения и дать э, право получить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации. Морякам, ну, они же просили, правильно? Все, молодец. Вот тут он точно, ну... Действует как депутат, настоящий в интересах людей. Добавляют всего лишь один абзац и звучит он следующим образом. Моряки, то есть в скобочках капитан, другие лица командного состава, лица судновой команды, которые имеют действующие свидетельства специалиста, выданные в соответствии с кодексом. Торгового морепласта Украины и действующие трудовые договора, контракты. То есть эти люди будут освобождены от призыва. Да? Ну, отсрочка будет. Ну, наверное, на момент, на, на тот период, когда у них будет действовать этот трудовой договор, контракт и так далее. Вот. Но вместе с этим. Так как мы, мы знаем все, да, уже, кто смотрит канал мой, точно знает о том, что э, нет законных оснований для введения каких-то ограничений. Почему? Потому что именно статья 6 закона Украины о порядке в, выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины устанавливает основания для временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины. И там большой перечень есть. И вот... Этот же Дубинский в этом же законопроекте, он не только в один закон хочет внести изменения, но и еще в закон, о котором я вот только что сказал, добавив э, следующие абзацы. Вот э, пункт 11, да, он хочет внести следующее, что э, право гражданина Украины на выезд из Украины может быть, Временно ограничено в случаях когда. То есть существующий перечень идет там аж до 10 -го. И одиннадцатым пунктом хочет добавить, что ВИН, то есть гражданин, в период мобилизации в соответствии, в соответствии с законом Украины о мобилизацион, мобилизационную подготовку и мобилизацию, является военно обязанным. Ну, я бы сказал, немного некорректная... Он не только о мобилизационной подготовки и мобилизации является военнообязанным, потому что есть военнообязанные, которые военнообязаны, но они имеют отсрочку. То есть не, не точные формулировки здесь применены. Криво, косо, могут подработать, переделать. Ждем, что будет с этим законопроектом. И следующее исключение из этого правила он предлагает таким вот образом внести. Временно ограничение права гражданина Украины на выезд из Украины в случае предусмотренным частью 11 этой статьи не распространяется на военную обязанность, которые в соответствии с частью 1 статьи 23 Украины ами мобилизационной подготовки и мобилизации имеют право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации или не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации на особенный период. И опять же, видите, у них идет красной строкой только первая часть этой статьи. То есть не студенты, не все остальные там, лица, у которых там погибли в зоне Ато. И, ну и так далее. То есть другие лица, которые есть в этой 23-й статье. Да? Вот. Те же преподаватели, те же студенты и так далее. То есть про них опять он забыл. То есть, я же говорю, и хорошо. И плохо. Вот про моряков хорошо. Остальное все... Ну, давайте уже, если есть отсрочка, хотя бы выпускайте этих людей. Ну, вообще, я считаю, что... Ну, вообще, я думаю, что это попытка протянуть просто эти ограничения в закон. Таким вот способом. Посмотрим. Как этот законопроект будет себя дальше... Ну, развивать в этой информационной плоскости. Но я его не поддерживаю в части внесения вот этих изменений. А, ну, еще один такой интересный момент. Залез я в пояснительную записку, ну, типа, в связи с чем это он хочет принять такие... Ну, чтобы Рада проголосовала, поддержала его проект. Вот, и читаю... Как указано в ответе Комитета Верховного Совета Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки от 19 мая 2022 года, во время рассмотрения электронной петиции относительно необходимости изменений в законодательстве в части предоставления разрешения права на выезд за границу во время военного положения украинским морякам, по общему правилу на период действия правового режима военного положения мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщинам-военнообязанным, ограничено выезд за границу Украины, кроме военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в соответствии с статьей 23 Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Ну, во-первых, только часть первую, как вы пишете, да, уважаемый депутат. А во-вторых, ну, это по какому такому общему правилу? Ну, должно, должна быть статья, да, и вы же ее вносите, вы же вносите изменения сейчас. Потому, ну, если, оно, если это общее правило есть, то значит, мы же не по правилам живем, не по понятиям, а по закону. Ну, если вы, ну, я так обращаюсь, да, если депутат вносит законопроект и предлагает установить этот запрет, для людей, которые военно обязаны. Ну, только только первая часть статьи 23 почему-то. Ну, хорошо. Из какого общего правила он исходит? Из какого общего правила? Кто эти правила установил? Где эти правила? Вот. Ну, и тут уже ла-ла-ла, бла-бла-бла. Тратили позиции. То есть, вот вам, пожалуйста вся эта суть но для тех кто говорит о том что петиции не работают вот вам пожалуйста работают петиции и на нее даже ссылаются они знают и принимают к сведению так что если через месяц да как мы увидели 10 июня у нас была был опубликован ответ президента на петицию, которую вообще просили отменить это все вот, если не будет никакой никаких изменений, то я думаю нужно будет повторить эту просьбу, вот, и наверное надо будет четко им указать, что нету этого нигде в законодательстве ни по, ни по общему правилу, ни по какому другому правилу, вот ну, я еще, может, посмотрю, как в других странах, да, этот вопрос урегулирован. Для того, чтобы, как они любят, да, эти законодатели, депутаты, приводить пример. Ну, вот я посмотрю, есть ли вообще у кого можно позаимствовать этот пример. Посмотрю законодательство, вот, ну, ну если будет у меня время и возможность, конечно. Вот, и составим более подробно, более детально эту петицию, еще раз наберем им за сутки. Эти 25 тысяч. Пускай еще раз обратят внимание на то, что люди недовольны. Ну или выберем там какую-то другую петицию, которых там уже полно. В общем, вот такая вот информация, ребята. Имейте в виду, что депутаты видите, как одной рукой дают, а другой рукой забирают. Ну, как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Очень буду рад, если мы. У меня на канале еще нет даже 10 тысяч подписчиков. Ребят, Но ну, надо стараться. Просто э, в чем суть? Что я записываю видео и хочу, чтобы это видео увидело максимальное количество людей. Для этого нужна подписка. Много смотрят, не подписываются. Если по статистике, то неподписанных не смотрит 80%. То есть, если все просмотры на канале я беру, ну статистика дает YouTube, то 80% смотрят те, кто не подписан. Что вам мешает подписаться? Ну, это же не сложно. Тем более, я, ну, какие-то спанные видео я не записываю. Спасибо, до свидания.